Mm. <music> 14 августа в елабуке состоялось августское совещание работников образования и науки республиканского уровня образование 21 века настоящее для будущего в нем приняли участие президент республики татарстан рустам минниханов государственный советник артем минтимер Шаймиев, заместитель премьер-министра республики татарстан министр образования и науки республики татарстан рафис бурганов президент российской академии образования юрий зинченко и ректор казанского федерального университета ильшат гафуров на мероприятии подвели итоги реализации национального проекта образования рассмотрели ряд важных вопросов, касающихся повышения качества образования, а также вынужденный переход на дистанционное образование. На совещании Бурганов отметил лицеи Казанского федерального университета и то, как в этом году ВУЗ продвинулся вверх в списках предметных рейтингов. Рейтинговое агентство «Райекс. Аналитика» ежегодно представляет рейтинг школ по конкурентоспособности выпускников. В нем отражены школы с наиболее высокой их долей, успешно поступивших в сильнейшие университеты России. В этом году в сотню лучших школ вошли школы из, 20 из 26 субъектов Российской Федерации, в том числе 5 школ из Татарстана. Особо хотелось бы отметить достижение школ Казанского Федерального Университета. В этом году к двум сильнейшим лицеям IT и имени Лобачевского присоединилась школа номер 5 города Елабуга. Помимо этого президент Российской академии образования Юрий Зинченко отметил важность сотрудничества Российской академии образования с Казанским федеральным университетом. В частности и то, что КФУ подготавливает компетентных кадров для сферы образования. Здесь у нас большое сотрудничество идет по линии Российской академии образования. На базе Казанского университета есть региональное научное отделение. Также инновационные площадки школ партнеров Казанского университета, ну и многие другие проекты. Самые важные из них это Растем с Россией. Также на совещании выступил государственный советник РТМ Интимер Шаймеев. Он рассказал о ходе создания сети полилингвальных комплексов, сообщив, что Высшая школа национальной культуры и образования имени Габдулла Тукая Казанского федерального университета уже сегодня проводит целевое обучение 265 студентов по специальности «Педагогическое образование» на двухязычной и многоязычной основе. А также организован дополнительный набор еще 150 абитуриентов для подготовки педагогических кадров для полилингвальных образовательных комплексов Татарстана. Помимо этого, бывший президент Татарстана она отметила хорошее оснащение научных комплексов Казанского федерального университета. Я хочу поблагодарить Казанский государственный университет. Мы готовим сейчас кадры и по иностранному языку, и любые, используют наш Казанский государственный университет. Для этого мы еще не всем даже показали, какие возможности у нас в Казанском государственном Не случайно у него сейчас это он становится топовым. И каждым годом занимать все повыше места в мировом университетских рейтингах. И мы должны этим кажется, заниматься. Завершением заседания стало награждение почетных работников образования. Звание «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» было присвоено профессору кафедры биомедицинской инженерии и управления инновациями Инженерного института КФУ Макариму Нафикову. Лев Диденко, Бала Садыков, Универ Ньюс.